Самый необычный костюм. Годзилла. Еще все 42 так. Но это круто. Как зовут? Сева. Сева, Сева просто улет. Что могу сказать? И там у него между ног что-то сверкает и хвост. Ну давай, давай, держись, последние остались. Километра.